Сам интернет-магазин Инструмент-Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор инструментов от компании Джонсвой на 3,8 дюйма. Это набор на 20 предметов. Код товара s 04 h 3120 s Набор профессиональный. На набор также идет пожизненная гарантия по набору Джонсвой. Поставляется набор, такой полноценный картонный ящик. То если на подарок, очень эффектно выглядит. Надпись на упаковке, это Professional Tools указывается. С обратной стороны комплектация данного, данного набора. И рабочий квадрат в наборе 3,8 дюйма. Это, можно сказать, средний квадрат. У нас по размерам идут 1,4, потом вот 3,8, 1,2, четвертых и 1 дюйм, это самый большой. Здесь 3,8. Такой небольшой набор. Оставляется набор в металлическом кейсе. И внутри идет пластиковый держатель, в котором уже находится сам инструмент. Начнем с трещотки. Трещотка силовая, 36 зубьев. Есть реверс-приключатель флажковый, право-влево. Трещотка разборная. Можно со временем, если нужно будет заменить. Внутренняя часть продается отдельно, трещоточная. Рукоятка здесь резиновая. Длина трещотки 195 см. Такой вот шарнирный вороток, также в наборе, длина 200 мм. Видите, на металле здесь надпись Джонсвой номер по каталогу. Вот этот номер свидетельствует о том, что инструмент оригинальный, и по этому номеру вы можете найти, допустим, данный вороток в каталоге Джонсвой. Далее, Т-образный вороток, длина 195 его также, видите, на металле номер по каталогу и надпись «Джонсер». Здесь в наборе два воротка. Т-образные уже по выбору, или можете использовать шарнирный. Шарнирный, кстати, вороток, он идет разборной. тогда часть тоже можно ее заменить. Кардан 3,8 дюйма для труднодоступных мест. Скреплен э, штифтами. Не штифтами, а болтами скручен. То есть можно также его... Он, он идет разборной. Два удлинителя, 75 и 150 мм. Свечная головка, здесь она одна, 21 мм. Внутри имеет резиновую ставку то чтобы свеча не нападала. И набор головок. Общее количество головок здесь немного, 13 штук. По размерам перечислю 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19... 21 и 23, это самая большая. Вот такой небольшой набор. этому как дополнительный набор. Может, как и основной, но придется докупить еще что-то, если вам, допустим, не хватит здесь головок. Трещотка есть, вороток есть Т-образный, есть и шарнирный. Единственное, конечно, помешало еще дополнительно много головок. Поставляется набор в метрическом кейсе. На верхней крышке... Вот видите, комплектация также указана. Запирание на металлическую защелку. Надпись Jonesway здесь на металле. сделана. На набор пожизненная гарантия идет. По размерам вес 2,4 килограмма. Ширина кейса 37. Длина 16, высота 4,5 см. Вес 2,4 кг. Вот такой небольшой набор. Хотя очень популярный. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Получайте хорошие скидки на наборы Джонса у нас в интернет-магазине. До свидания.